Все правильно. Сегодня у нас Peugeot 408 снова. Машина крайне ненадежная, ломучая, дорогая в эксплуатации, с мотором EP6, который никто не берется делать. Короче, кусок металлолома. Сегодня будем менять помпу. Операция очень сложная и дорогая, поэтому будем делать ее сами. Помпу купили. Вот. Ну, она же дорогая машина. Дорогая помпа. 2 800 стоит на приору такая помпа стоит в разы дешевле вот недавно ставили на приору 16 клапанную она стоила 2 450 чувствуете какая большая разница прям так ну помпа здесь крайне ненадежный агрегат ломается постоянно люди жалуются что она обычно ломается у них на 40 тысячах уже что там у нас блин 211 тысяч короче мы забыли, что она должна сломаться, и она не сломалась. Но что-то, как увидели, что 211 тысяч, решили все-таки ее поменять. Где-то там в недрах моторного отсека лежит помпа. Говорят, можно поменять, ничего не разбирая, прямо вот отсюда, вот, вот так вот. Ну, как бы мы не циркачи, поэтому мы все-таки колесико снимем и подкрылок тоже уберем. Колесо снимается просто, 4 болта. Подкрылок снимается тоже достаточно несложно. Но главное обратить внимание на то, что если снятие подкрылка у вас вызывает затруднение, ну не стоит дальше смотреть и вообще продолжать. Поставьте колесо назад. Подкрылок сняли. Сделаем вид, что без труда. Теперь нам мешает фрикционный механизм, который слегка закрывает помпу. Я не знаю, как он работает, но он работает. Расслабили механизм. Расслабили механизм, и открутили вот эти два болтика. Какой-то умник в каком-то месте написал, что там два болтика фрикционного механизма. Их на самом деле три, просто третий плохо видно. Так и пришлось под машину все-таки лечь. городовой, а там еще разъем. Что-то про этот разъем я вообще нигде ничего не слышал. Специально как путевый подготовился. Почитал, что тут делать. Опа, лодка с рукой, никакого мошенничества. Вот он, фрикционный механизм три точки его крепления с другой стороны <смех> вот так он стоит короче вот фрикционный механизм сверху разъем три точки крепления ручка ну и ролик сам блин 200 тысяч пижо ты хотя бы бы ролик сломался что ли Ну ладно, наложу сверху шум, сделаем вид, что ролик надо менять. Ну что, надо откручивать шкив, помпы. Мозгов ведь не хватило открутить его, пока фрикционный механизм стоял. Ну, в смысле, расслабить. Делаем же все по мануалу. Вот теперь надо будет опять выпендриваться. Так, ладно, лишним вырежем, сделаем вид, что мы такие умные. Один ключ накидываем, чтобы шкив не крутился. А вторым откручиваем следующий болтик. Минус этого лайфхака в том, что один болтик все-таки придется как-то открутить. О, прикольно! Смотрите, оказывается, можно крутить не болтик, а шкив. В интернете идет полемика вокруг вот этого болтика, пятый болтик, который находится под шлейфом. Одни говорят, что шлейф расслаблять надо, другие говорят, что не надо. Типа можно от Отогнуть его и достать. Ну вот смотрите, я отогнул и в принципе планирую достать. Но для этого я его открутил наполовину. Сверху открутить. Я сразу не понимал, почему такая полемика вокруг одного болтика. Оказывается, он находится вот здесь. Вот. Вот. Его даже показывать неудобно. Короче, находится он где-то вот здесь. Вот. Болтик на 13. Ну, подключен на 13 резьба м8 вот и откручивается он вот удобно только вот таким способом трещотку вставляем и вот так крутим все открутили вытащили радуемся из-за сложности откручивания этого болтика, видимо, и поднялась такая полемика, но его открутить надо. Никогда, внимание, никогда не лежите под помпой, когда сливаете с нее анти... Откуда я это знаю? Ну, так скажем, лежал, знаю. Болтики. подключно 10. Резьба М6. Пять штук. Откручиваем снимаем снимаем видео снимаем помпу так короче тот самый печальный пятый болтик. я буду снимать не ним вот она снятая помпа маркив автомотив кто хочет поставьте на паузу вон циферки видно и только один вопрос не дает мне покоя нафига я сюда полез помпа целая Люфта нету, не шумит, не течет. Еще ответ один начитался в интернете. Страшилок про то, что помпа умирает на 40 тысячах. И вот испугался. Это старая помпа. Это новая помпа. О, нет, нет, нет. Я скажу, что меняю помпу из-за того, что здесь крыльчатка пластиковая, а здесь стальная. Нет, здесь стальная. Блях, муха. Не-не-не, здесь пластиковая крыльчатка, она просто звучит как стальная. И здесь тоже пластик. Блин. Короче, я меняю помпу просто так. Пластик. Пластик. Ну и ладно. Видно, что родная помпа сделана все-таки качественнее, чем вот это. Ну видно же, да? Так. И видно, что здесь резинка очень фигово сидит. Иди, твоя мать. Да кого я обманываю? эта помпа бы еще ходила и ходила. Короче, ресурс этой помпы может доходить до 200 тысяч и больше. И не хрен ту... <кх> и незачем туда лезть, если она не потекла, не зашумела. И ну, просто люфт проверьте в конце концов, прежде чем туда лезть, не смотрите, не читайте лишнего. Что нужно лить вместо антифриза, чтобы такая хорошая помпа навернулась за 40 тысяч? То у нас реально пострадал за 200 тысяч, так это шкив помпы. Он прорезиненный, из фрикционного материала, старый, новый. Я, я Если вместе посмотреть на старый и новый, это прям прикольно. Новый, новый, а старый прям старый, и видно, что уже резина начала отрываться. И в принципе инструмент это надо не так уж и много оказалось. Это я баловался, это не помню зачем принес. В принципе, при наличии небольшого количества инструмента замена помпы на ep 6 дело несложное. Сложнее всего в этом деле было жить с мыслью, нафига я ее трогал. Теперь нет денег ни на выходные, ни на... Вот здесь вот есть спускной экранчик, через него спускаем воздух, просто обычная заглушка, как на ниппеле. Где-то вот здесь есть такая же, но точно не знаю где. Я обычно воздух спускаю там. Разумеется, перед тем, как ставить подкрылок и колесо, я завел машину и проверил все на отсутствие течи. И, конечно же, все болтики, которые я откручивал, обратно я закручивал на фиксатор резьбы. Может быть, это и не надо, но так спокойнее спится. Если вы досмотрели до сюда, значит поставить подкрылок и колесо уже не проблема. Самое страшное позади. Ну и все. Пока.